Добрый день всем. Меня зовут Евгений, я предприниматель из города Челябинск. Вот, на съезде я уже не в первый раз, вот, и каждый раз приезжаю, потому что, во-первых, очень много интересной информации, информация очень структурирована, логично. Я считаю, что это один из, один из лучших специалистов на рынке, который может посоветовать действительно рабочие инструменты, которые приносят выполняют э, приводит к той цели, которую вы хотите. Да, достичь. Это Максим Петров, компания Melance Capital. Вот, э, только представьте то, что вы можете достичь своих целей, да, которые вы имеете с помощью инвестирования, э, всю части накопления капитала вот, и передачи его своей семье, своим детям. Э, даются сразу э, реальные инструменты, которые вы. Хотя уезжая со съезда, возвращаясь себя домой, сможете прямо сейчас поменить а, и получить э, какой-то результат. Да. Ну, вообще клево, когда много людей, а, все делятся впечатлениями, знакомятся. В общем, вообще круто всем, всем советую.